Друзья, всем привет! Привет, youtube привет, instagram И сегодня у нас воскресенье 11.00 12 число, а это значит, что у нас прямая трансляция будет отвечать на ваши вопросы. Вон, я уже, признаюсь, честно искупался, водичка отличная. Я нахожусь недалеко от Алании, между Аланией и Газепашой и Кыргыджак. Настроение отличное, много информации, так что... Подсаживайтесь поближе к экранам, включайте погромче. Можете, в принципе, не смотреть, если вам не нравится смотреть на красивый вид, который у меня за спиной специально вышел на код от дома моего друга. И вот расположился здесь. Слева от меня берег, справа от меня рыбак Чуть попозже покажу. И в конце этого эфира я обязательно искупаюсь, сделаю генеральный заныр. Я уже проверил воду, вода отличная, нагрета то, что нужно. Так, друзья, каждое воскресенье я выхожу в прямой эфир, чтобы узнать, чтобы рассказать вам, какие последние новости. А сейчас скажите мне, пожалуйста, как меня слышно? Потому что здесь ветер, я делал ветрозащиту и надеюсь, что меня хорошо слышно. Так, доброе утро, все слышно. Отлично, вот, спасибо, друзья. Ну что, вчера был рынок в Махмутларе, я выставил видео прямой трансляции в Инстаграм, так что смотрите, кто не видел совсем скоро у нас будет встреча с подписчиками с 27 числа перенеслось кстати с 28 на 27 начало и теперь будет у нас 27, смогу 29 и 30 июля шикарная цена для всех моих подписчиков всего лишь 65 условных единиц на той эквиваленте может быть люди из разных стран так что вот имейте в виду. огромное спасибо всем тем кто помогает вести мне трансляции в частности кирилл слева от меня и не видно от вас вот он мне будет магари и вообще вот, мы будем потом продолжать то что начали вчера у нас выходной имеем право вот. так ну а я забегая вперед скажу что мы сегодня узнаем новости о том что у нас происходит здесь в турции по поводу отдыха какие нужны документы страховки цены тенденции в сфере отдыха и в сфере. Э недвижимости вот потому что много информации на по, по этому вопросу у меня спрашивайте я нахожусь сейчас на пляже поэтому вот тут есть возможность сейчас и показать как люди отдыхают и купаются и загорают так так так а, пожалуйста готовьте свои ответы ой свои вопросы потому что я буду на них отвечать и, естественно, хочется, чтобы это была двойная связь. Не зря же я старался, готовился. Пока не начал трансляцию, хотел сказать, что вся эта информация, которую я сегодня буду использовать, она собрана не только в интернете, а я пообщался с ательерами. Есть у меня друзья, которые занимаются отельным бизнесом. И ситуацию изнутри я узнал с их слов и с их разрешения. Не фишируя нюансы, скажу то, что может касаться каждого желающего отдохнуть. Привет, Назар! Всем хорошего настроения! Вот это отлично. Действительно, всем хорошего настроения. Доброе утро, Назар! Доброе утро! Отличная вода, отличная погода, отличные друзья и настроение тоже соответственно. ты вот, я расскажу в течение сегодняшнего эфира самые главные новости от моих друзей ательеров от всех тех людей, который занимается отельным бизнесом и я уверен что мы сможем получше узнать происходящее здесь так окей уже есть вопросы? Да я еще не начал новость, а уже есть вопросы. Ничего себе, какие там вопросы, что там спрашивают? Дмитрий Крабс говорит: Привет, сколько стоит тест на коронавирус? А, Где его можно сделать? все, я понял. А. Дима спрашивает про тест на коронавирус. Отличный вопрос. Это означает, что я на верном пути, друзья. Эта новость у меня подготовлена для того, чтобы вам ее рассказать, вот. И поэтому будьте, пожалуйста, неподалеку сейчас я просто пытаюсь запустить интернет и на ноутбуке. И я думаю, что это сейчас у меня все-таки наконец-то произойдет. И я спокоен душой вам смогу ответить на наши вопросы. Так много ли туристов вот именно это все у меня есть просто я не могу сейчас э, на 5 дать мне пять минут времени пока наслаждайтесь видом который у меня за, за спиной ой здесь меня слышно вашу вашу маму и здесь показывают и там показывают э, так сейчас под ноутбуком чтобы видеть тоже что у меня люди спрашивают Потому что важные моменты Ах. Кстати, мы будем снимать э, с Кириллом, готовимся э, видео обзор народного автомобиля турецкого под названием Тафаш. Это такой небольшой спойлер о том, что Будет в ближайшее время на канале. Кстати, в ближайшее время на канале еще будет интервью с интересными людьми. Я кинул клич, люди отозвались, согласились рассказать про свои истории при пребывании здесь в Турции. Все без приказ чтобы вы знали, к чему быть готовыми. Плюс будет интересное очень интервью с Димом, с Димой алиевским моим другом уже, сам он из Питера, является инвестором и закончил несколько образований шикарных с красными дипломами работал на Уолл-стрит все это будет совсем скоро так ну а теперь друзья еще раз хотелось всех поприветствовать и сказать что я на берегу Средиземного моря здесь на ланийском побережье и поехали новости так анталия снова становится туристическим центром после снятия карантинных мер в турции и восстанавливается сейчас международные авиасообщения вы меня спрашиваете вот я вам буду отвечать на эти и другие вопросы с цифрами благодаря анализу который провел общаясь с друзьями -отельерами. Вот, например в аталийском побережье сначала начинают наполняться туристами вот, отель естественно потом все остальное вот отели начали уже наполняться так в июне месяце в провинцию посетили более 21 тысячи туристов и за первую неделю июля уже более 28 тысяч общаясь с ательерами, которые мне слили инсайдерскую информацию, ожидается в разы больше людей сейчас но все равно на э, запланированную мощность не выйдут в этом году сезон провален вот э, люди сейчас работающая серия туризма пытаются как-то минимализировать свои зарплаты э, затраты чтобы в следующий год достойно встретить вновь туристов э, планируемая заполняемость в этом сезоне будет максимум 60 процентов от того что было в прошлом году так что помогайте приезжайте тем более что цены снижены об этом чуть, -чуть позже расскажу так вот главными туристами на побережье стали украинцы сейчас в первую неделю июля из украины прибыло уже больше десяти тысяч человек но даже после того как откроется все у нас будет время от времени пропадать интернет но все равно не отключайтесь потому что он обязательно вернется как помните как говорил великий могучий карсон я я улетаю но обязательно вернусь так вот давайте лучше вам чтобы было видно наш берег моря так цены в отелях такие же как и в прошлом году но подавляющее большинство отелей делают более привлекательные предложения чтобы завлечь клиентов В связи с этим стоимость некоторых ну, в некоторых отелях будет ниже на целых 10 процентов маркетинговые службы готовят предложения и вот результат то что дорожать не будут точно только в некоторых отелях, таких как риксис вот они вот там точно остаются такие же цены а дешеветь будет во многих отелях на где-то до 10% это сказали туроператоры, с которыми я сотрудничаю. И все сейчас ждут результатов. По переговорам с Россией и Германией, так как именно эти страны составляют ни много мало 40% всего турпотока здесь, в Турции. Так что ждем. Всего сейчас на курорта Анталии прибывают самолеты из 36 городов и 9 стран мира. Едут на отдых сами турки, проживающие в Европе, имеющие гражданство. Едут люди, у которых есть видно жительство, тоже из -э Европы спокойно прилетают. Представляют на, на отдых Бел на отдых белоруса скандинавские страны. Балтика германия сербия молдавия и внимание англия это важная новость англичан не будут отправлять на карантин после визита в турцию на 14 дней поэтому англия уже спокойно летает сюда в турцию обязательно отвечу на ваши вопросы еще несколько новостей и вернемся к вашим вопросам пишите мы сейчас все это затронем для россиян поездка в турцию на данный момент выглядит как настоящий трэш вот мы рассматривали вариант который на себя проб... Была. вот аня у нее даже взяли интервью на россии 24 мы собирались с ней встретиться большой тебе привет, танечка но пока не получается вот по ряду причин но я думаю что если будет возможность мы пообщаемся хотя бы по телефону большой привет она очень снимает и ездит из таиланда в россию в турцию и снимает вот такие вот видосы так что чуть попозже может быть, мы все-таки получится увидимся. Так, дальше. По поводу того, как добраться из России в Турцию заместитель председателя правительства российской федерации некая татьяна Гуликова предложила возобновить авиасообщение с другими странами 15 июля посмотрим вот уже осталось вот вот совсем несколько дней 10 июля появилась информация что переговоры об открытии международного сообщения э, начнутся 15 июля дискуссия об этом ведет также и минтранс и э, россавиация исполнительный директор атор некая майя ламидзе в эфире радиостанции говорит москва заявила что при самом оптимистичном сценарии россия возобновит авиасообщение с наиболее популярными туристическими направлениями мира в конце сентября я думаю что это важная информация будем ждать напомню что майла митза она возглавляет ассоциацию туроператор в россии но ты сама заинтересована чтобы все это быстрее наладилось так что будем ждать тем более что сейчас идут дебаты что в сочи крыму очень много людей не хватает мест сам эпидем Санэпидем ситуация достаточно уже серьезная, то что пляжи не выдерживают наплыва туристов, а это может быть и вспышки, инфекции и так далее не буду пугать просто будем внимательны и хотелось бы конечно чтобы все могли отдыхать там где они хотят отдыхать Точка. ждем когда открывают э, турцию откроется россия откроется многие другие страны снг кроме Казахстана, у них своя ситуация вот ждем тоже и всем казахам большой привет друзья очень меня много друзей в казахстане желаю чтобы у вас нормализовалась ситуация чтобы никто не заражался не болел чтобы все были здоровенькие всех это касается казахов особенно друзья так э, у нас еще есть новость по поводу билетов и перелетов есть сайт пограничных служба фсб россии оставлю в описании к этому видео на котором размещена информация куда можно полететь сайт аэропорта анталии выкладывается информация на свои, о своих полетов и информация обновляется немногие это знают в 23 часа 30 минут это мне сказали профессионалы которые постоянно следят за ситуацией вот можете смотреть там из первых источников информация, кто прилетел кто улетел и надо догадываться и повторюсь 23 30 обновлений впервые после карантина аэрофлота полуговал опубликовал план полетов с 1 августа такого не было со времени карантина и вот что там у нас известно что что пока только из москвы через питер можно лететь на прямые на прямые рейсы уже все раскупленные билеты в анталию так как э, ну, монопыл большой но с 3 августа появились прямые рейсы из москвы в анталию стоимость от 18 тысяч рублей в эконом-классе правда если подороже ну, соответственно посмотрите с пересадкой из в питере будет стоить около 20 тысяч рублей а пока еще они есть имейте ввиду и граждане российской федерации могут въехать пока в украину и потом в турцию без проблем с полюсом страхованием и только с биометрическим паспортом это для тех, кто спрашивал, как же можно сюда добраться. Вот можно даже через Украину. вот Просто условия перелета по прилету в Да. Про эти условия чуть попозже, если будут вопросы, отвечу э, подробнее. Ну а сейчас, э, думаю, пару вопросов. А нет, подождите, у меня еще важная информация. Хотелось бы, чтобы уже все вопросы мне задавали, просто как услышите мою информацию, чтобы мы не дублировались. Э, по поводу условия перелета сюда в Турс очень многие спрашивают. Все, пассаж все пассажиры проходят... <с agreed> Скрининг температурный. Если нет подозрений, если температура нормальная, то все спокойненько проходите. Если будет температура, то тогда отдельная история. О ней мы тоже сейчас поговорим. Поэтому лучше все же иметь страховку при любом случае, которая покрывает COVID. Стоит она э, от 14 евро. Это в каждых случаях отдельно. Об дней мы тоже поговорим, потому что есть еще и подороже. Э, на 7 дней ее можно приобрести в аэропорту по прилету. Э, но... Генешши город можно приобретать у себя в стране, ссылка будет в описании, она действует до 30 дней, как раз оптимальный вариант для всех отдыхающих. Стоимость от 15 до 99 евро. Ее можно оформить онлайн из вашей страны. Министр туризма, кстати, РСОЙ рекомендует делать страховку до прилета и всячески рекомендует. Цена, цена небольшая а толку много. Звоните нашим проверенным специалистам, если будут вопросы. Потому что даже зайдя на сайт, вы сможете сами с лично оформить эту страховку. Никто за эти дополнительные деньги не берет. Просто мало ли возникнет вопрос там, по дальнейшему отдыху или еще что-то. Обращайтесь, ссылку оставлю в описании на телефоны будет Рика Эрдоган отвечать на ваши вопрос Если кто спрашивает, это просто одна или родственница президента? Конечно же, это родственница президента. Больше того, это дочь президента, и она вам ответит на ваши номеров в отелях и так далее. Профессионал своего дела, говорит на русском языке. Спрашивайте. Если вдруг захотите получить скидку на приобретение там в туры, моим подписчикам пообещали мне скидку. Итак, так что поддержка с воздуха будет, что касается страховки, очень рекомендую, хоть через э, реку хоть не через реку сами это можете сделать. Вот реально, друзья, можете сами зайти на сайт, забить туда свои данные и оплатить эту страховку сидя у себя в стране еще. А, на, на, крайне рекомендую это сделать. Вот. И причем это нужно сделать еще, находясь у себя в стране. Мы разговаривали а, с ательерами. эта информация не из интернета, это информация из адреска, немного где его ее и встретить. Вот. И я очень рекомендую, чтобы вы, если едете сюда отдыхать обязательно сделали эту страховку стоит напомню от 15 до 99 евро максимум 30 дней делать ее только у себя на родине нужно до вылета достаточно легко все это делается так ну и в наши реале, наши новости что у нас здесь происходит в Алании. в Алании сейчас непрерывно работают для блага города так как Ждут туристы все равно не в этом году так в следующем не через месяц так через два и в районе пайлар продолжается работа для создания большой зоны отдыха протяженностью немного мало два с половиной километра, которая будет расположена у моря как вы понимаете первый этап это укрепление почвы ну и строительство естественно стены они уже завершены теперь начинается второй этап строительство детских площадок, спортивных отпряженных залов для отдыха и пикника декоративные фонтаны всевозможные будут ну и также прогулочные э, зоны для пешего туризма и для велосипедов все как в Коньялты в моей любимой анталии там сделали и очень даже хорошо э, ждем когда э, будет э, углубление реки буачай туда вглубь но ну, вот, очень тоже рекомендую посетить кто не был. это я говорю про анталию но ну, а здесь в Алане тоже ведутся работы и 8 июля прошли проверки, об этом тоже пару слов скажу. Всех общественных мест все, все общественные места проверяли и заведения по всей Турции. Полицейские контролировали рестораны, кафе, общественный транспорт, свадебные салоны, зоны пикника, бассейны, тренажерные залы, кинотеатры. И ух, устал уже. Так, в Анталии были проведены более 3200 общественных мест проверки постоянные задачи. Все лишь пять граждан получили штрафы, одна машина такси, 2 две автобусные компании и одно кафе. В магазинных салонах красоты и базарах нарушения не было выявлено. Друзья, вот что значит, ответственно люди подходят к поставленной задаче, прям проверяют всех, не пускают, если вы не в маске. Вот и видите, штрафы тоже есть. И причем штрафы такие достаточно весомые, имейте в виду. А, Малани по сообщению местной газеты алания Дрес. на сегодняшний день в городе лечение от коронавируса проходит всего лишь семь человек и то пять человек это туристы которые приехали из других городов либо стран а два человека это сотрудники которые должны были работать на футбольном стадионе в алании во время матча между командами алания спор и галатасарай кстати алания спорт обыграла в этом матче галатасарай все кто болеет за наш аланин спор большой привет <с> вот. очень приятное событие все заболевшие находятся в больнице чувствуют себя хорошо вот в довершении вот к этой новости дальше в стамбуле в районе скуляр запретили лузганье семечек Это, казалось бы мелкая новость но хотел бы на ней остановиться потому что э, не секрет что на многих пляжах многие э, и местные жители и приезжие лузгут семечки неприятно не здесь честно скажу так вот местные жители сами выдвинули такую инициативу власти поддержали запретили ввели штраф в 61 лиру и эта практика понравилась и другим районам э, Стамбула. И сейчас э, граждане, проживающие в других э, местах, тоже просто. А у нас тоже видите такую меру. Пускай тоже у нас будут штрафовать за лузгание семечек. Так что не мудрено, если совсем скоро по всей Турции запретят лузгане семечек в общественных местах и будут вводить штрафы. Друзья, предпоследняя новость, и потом буду переходить к вашим вопросам. Будьте, пожалуйста, неподалеку. Снял видео, как приготовить турецкую еду. Вот обязательно посмотрите с Леной Ткачевой. Мы сняли шикарное видео, отличный канал. Всем рекомендую смотреть, подписываться. вот Очень много полезной информации. вот Ссылка будет в описании. Лена Ткачева. Отличный и риэлтор и отличный блогер. И очень информативно все передает. Большой привет, Леночка. Таня сын большой тебе привет. Спасибо за то, что пригласила в эфир. Ссылка будет в описании. Мы сняли совместное видео. Таня меня спросила по вопросам недвижимости, ответил. Все есть на канале у Тани. Тоже всячески рекомендую. Отличный информативный канал. Много подписчиков, уже более полтинника. Поздравляю. У меня, кстати, тоже свой маленький юбилей 27 тысяч подписчиков. Спасибо, друзья, за то, что подписывайтесь. Не гонюсь за количеством, гонюсь за качеством. Каждого своего подписчика люблю, обожаю и благодарю за комменты и поддержку. Это что касается того, что вот у меня произошло за неделю, мы собираем подписчиков на встречу. В, в олимпасе это будет происходить 27 28 29 30 если будут вопросы по бронированию ссылка и телефонности в описании ну я думаю что у вас будет возможность как следует отдохнуть и вы я думаю не пожалеете Да что думаю уверен таки что вы не пожалеете так друзья если есть вопросы пожалуйста сейчас переходим к вопросам и я с удовольствием после этого искупаюсь так что дождитесь обязательно завершение трансляции я обязательно вам все расскажу покажу вот и расскажу покажу про пляжи отвечу на ваши вопросы вот а покажу все остальное так кирюха сейчас смотрю что у нас тут пишут ты там видел интересные вопросы а, вот, вот вижу. Дима, шоу, да, да. Беназар, ожидается, да, ожидается, вижу. Вижу. Спасибо, Кирюха. А, ожидается или нет? Сейчас отъедем. Дмитрий бойцов доброе утро, Назар. Доброе, Назар. Привет всем. Хорошее настроение. Спасибо. Дима долгов отдыхай хорошо. Это мой товарищ, который сейчас отдыхает. Айжан, доброе утро из астаны Привет, астана Желаю вам удачи. Не болейте. Много туристов прилетело. Вот рассказал. Много. Уже 28 тысяч. Ждем пополнения. Дмитрий. Краб, привет сколько стоит тест на коронавирус в турции где можно сделать назад можно его делать даже по прилету стоит он где-то около 20 евро в эквиваленте ну естественно дальше можно уточнять все кстати можно уточнить все у наших друзей партнеров которые занимаются размещением перелетами подбором туристических путевок и так далее так можно ли будет присниться вашу команду на ваши вопросы позже под комментариями. Так что э -э -э пишите и я обязательно отвечу. Айжан, тест ПЦР э -э или на антитела сдают Не знаю, такие нюансы. Можете уточнить, опять-таки, это уже такое дело. Аня, доброе утро, Назар. хороший дня. Спасибо, Анечка. Эма, доброе утро, Назар! Какая красота? Эма, большой привет тебе, Вавсалар! Красота, да! Действительно здесь красиво. Доброе утро, всем доброе! назар ожидать ли вторая волна вируса в турции какие прогнозы есть ли да то на сколько месяцев карантин ожидается пока не ожидаем вторую волну не ждем только волны с моря татьяна Гришков, в новостях сказали что цены в турции выросли именно выросли именно кафе рестораны правда нет не правда танечка ценам в турции не выросли на отдых в ресторанах и в магазинах по сравнению смотря с чем если с прошлым годом да вы знаете девальвация ну, потихонечку поднимаются цены дешевые диро растет евро и потихонечку всегда все что-то дорожает но какие-то ярых скачков нет все равно в любом случае здесь гораздо дешевле чем европы на вот если в Европе индекс 0,78, то здесь э, 0. Вот. Да, по-моему, так посмотрите, моя прошлая трансляция как раз приводила эти цифры. Вот. То есть э, в разы э, цены на основные группы товаров здесь будут дешевле. И соответственно на отдых. Так что с чем сравнивать, смотря в Крыму, э, не только в Крыму и там, например, в Одессе. В Кирилловке в Украине гораздо цены, даже дороже, чем здесь турция Вот не поверьте В Сочи и в других местах тоже достаточно дорогие цены, и эпидемиологическая ситуация от этого не улучшается, за то, что пляжи переполнены. Имейте в виду. Так что вот, ответил. Надеюсь, Россия откроется границы. Скажите, пожалуйста, на туризм. Туризм что? Туризм идет. Не из России едут, так и из других стран. Здесь э, туризм, и, э, конечно, развит. Все очень ждут России. Вот очень ждут. И прогнозы э, радужные, но пока вот, не будут первые прилетевшие чартерными рейсами в отеле, вот, я пока не готов дать точный. С Леной согласен. Спасибо, Лена. Сто процентов так и есть. Я как раз об этом и говорил. Добрый день, Очень хочется в Турцию. Дим, приезжай, <связь> что могу сказать. Александр Ганзюк, привет из Беларуси. Цены на отдых в Турции стали дороже. Нет, цены на Турцию стали дешевле. Во многих отелях пересмотрели свою политику для того, чтобы привлечь как можно больше туристов в этот сезон провальный и хоть как-то покрыть свои расходы, не заработать, покрыть. И многие отели готовят новые, уже приготовили новые э, э, цены, и в некоторых отелях они доходят до 10% ниже предыдущего года. Ну, есть, конечно, ряд отелей, где цены остались такие же, но дороже. Нету таких в этом году только уж точно. Александр, привет из Беларуси. Так, ответил. Юля Назар, добрый день. Планируем переезд в Анталию из Москвы. Как вы считаете, лучше покупать билеты на сентябрь или на октябрь? Покупайте билеты, те, которые есть сейчас, если вы по какой-то причине, не зависит от вас, к примеру перенесут, то вы также принесете свои билеты а из-за того что большой ажиотаж вы уже не сможете так спокойно купить билеты на появившиеся даты потому что они будут дороже их выкупит в первую очередь там дешевый класс вам останется какому-нибудь бизнес-класс хотите вы или нет я не знаю поэтому я рекомендую купить сейчас тем более что вот, туркиши спокойно переносят даты вот например, не сделала она купила на 15 число перенесли даты она спокойно перебронировала себе там на 3 августа что касается аэрофлота вот а аэрофлот впервые обнародовал свои э, полеты я думаю что аэрофлот приносить не будет они больше владеют информацией у себя внутри страны в россии поэтому я думаю что э, будет э, спокойно э, летать самолеты через э, ну, э, с помощью аэрофлота и если так спокойно покупайте я думаю, что вы не потеряете в деньгах э, очень хочется турции друзья я понимаю что хочется турции именно поэтому я вам показываю сейчас красивые виды здесь жарко мне не хотелось сейчас выходить из-под кондиционера но тем более что вчера у нас была встреча с подписчиком ну вы понимаете и но я ответственно подхожу к делу вот уже даже попробовал воду искупался ради вас чтобы сказать что вода отличная Блин, вот вот честно, друзья, вот понимаю, что вам хочется сюда. И вот каждый раз, когда я делаю свои эфиры, отходу от немножко от темы, я делаю все для того, чтобы вас подбодрить, поделить энергией Солнца, море позитивом, они, и так далее. вот Все понимаю, друзья, держитесь. вот Желаю всем свободных. Вот свободы всего чего сами захотите в том числе и свободного волеизъявления по приезду например, в турцию скажем так но пасаран мир труд июль приезжайте отдыхайте думайте приобретать недвижимость приобретайте сейчас кстати хорошая ситуация потому что цены ползут а те кто оказывается здесь они смогут если не дешевле квартиру купить так по крайней мере, будет гораздо больше выбор скажем так окей Дальше что-то пляж совсем пустой. Это Клеопатра. Нет, это не Клеопатра. Я специально выехал на пустынный пляж. А вообще вот действительно очень сейчас много людей на пляжах. И большинство это турки. Вот приехали, радуются жизни, отдыхают на пляже. Вот так что сейчас пляжи в Турции не пустуют. Так, привет, Назар. Туристов вообще много в Турции. Алании, отелях. В отелях в отелях мало людей а многие отели еще закрыты Но вот ждут когда откроются перелеты Привет из казахстана привет казахстан дмитрий из питера на прямые рейсы турки на август билетов много спасибо дим за информацию жора карпов привет жора что говорят о превращении собора Святой софии мечеть Получилось достаточно резонансное дело. Очень многие на самом деле хотели бы, чтобы собор Святой Софии остался таким же туристическим местом, чтобы можно было зайти и пофотографироваться, чтобы не было это мечетью. Мнения разнятся, не буду давать комментарии, но да, обнародовал Эрдоган свое решение. сначала Решение было принято. Все спрашивают, ну что там, что там. Говорит: подождите, мы вынесем, обнародуем его чуть позже. И вот обнародовали официальный документ, что да, собор Святой Софии теперь будет э -э -э мечетью. И его просто так не посетишь с камерой и не посмотришь. Не буду давать комментариев. Эта информация, думаю, будет полезна. Э -э привет из Татарстана. Фея, большой привет. Света Соловьева. Молодцы! С мусором надо бороться только штрафами. Я так понимаю, это про семечки. Да, правильно. Леа говорит, к сожалению, послушала по поводу медицинской страховки. Пишет, что э, задний план чудесный, прелестный, великолепный. Спасибо. Нельзя старался значит. Доброе утро назар Какая великолепная панорама. Хорошего дня. Спасибо, Света. Анюта, панорама шикарная. Море выглядит. Жизнь. Спасибо назад. Спасибо, Анечка. Красота и света пишет в июне посетила крым чтобы не говорили о внутреннем туризме цена качества конкретно не тянет даже до минимального уровня турции вот о чем речь у вас прекрасно понимаю ребята я обожаю крым объездил его весь доли поперек большой привет всем своим друзьям у которых там отели медики вот я Зная ситуацию, можно сказать, изнутри, они со мной делятся. Вот, Арсен, большой привет. Кстати, жду в гости, когда ты уже приедешь. Что касается ательеров, зная, что сейчас э, тоже не сладкая ситуация, вот, держитесь. Ну, что тут скажешь? Вот. На что боролись, на то и напоролись. Друзья, без комментариев, вот реально Крым жалко смотреть, что там происходит но в плане туризма, но туризм сейчас там не развивается, культура отдыха низкая, культура предоставления отдыха низкая, широты выбора нету, конкуренция так себе, но цены высокие, добираться неудобно, что еще сказать. То же самое могу сказать почти про Сочи. Вот пожар угнасится, пытаясь быть объективным, но э, знаю не по что реально много людей, реально дорогие цены, и проигрывает сервис в разы э, здесь э, э, э, туркам. Потому что здесь реально сервис лучше и дешевле во многих местах. Поэтому Сочи реально несколько не то. Привет из Киева. Я передавали, выход будет БП на время молитв Фрески будут закрываться, а перед и после молитвы свободный доступ туриста будет. Спасибо за информацию. Это я так понимаю про э, мечеть, которая сейчас будет вместо вместо э, туристического центра Святой Софии. Но, да, ну это приятно. Так, окей. Э, ну, правда, там э, Фрески... Ну, Окей. Вот буду заныр генеральный. Ну а сейчас еще раз хочу напомнить, что с 27 у нас будет на три дня четыре ночи встречи с подписчиками. Так что всех приглашаю еще присоединяются у нас люди. И в Инстаграм, и на Ютуб. уже 77 человек. Большое спасибо, друзья. У меня будет в ближайшее время много интересных видео, пожалуйста посмотрите поддержите вот э, хочется чтобы э, вы своими лайками поддержали видоса и их могу увидеть как можно больше людей для того, чтобы понимать реальную ситуацию Потому что стараюсь надеюсь не зря общаясь с людьми все то что я здесь выдаю на гора э, про новости за неделю происходящие здесь в турции это не просто я там пошерстил интернет вот да я посмотрел интернет сделал свой анализ пообщался с людьми с турками с владельцами отелев э, с риэлторами с моими партнерами э, строительными компаниями с инвесторами с разных сторон собрал информацию да я могу э, субъективную только точку зрения сдавать но стараюсь максимально чтобы она была объективной так что друзья обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и я Обязательно буду отвечать на ваши вопросы, поэтому пишите свои вопросы, что вас интересует, ну и все такое. По поводу отелей. Большое спасибо всем моим партнерам Алику. Большое спасибо за то, что предоставляет информацию. Пишите, что вас интересует по поводу отельного отдыха. Очень хорошие цены у моих друзей. Отвечает на все вопросы, даже если не касается именно их сферы. Вот, например, там про страховки, пожалуйста, вам помогут разобраться, как надо застраховать себя правильно. Вот прямо не выходя из дома, причем эту страховку сделает, рекомендует сделать министр туризма Турции. Я это многому говорит. Это не ради денег, это ради вашего спокойствия. Не хочу, чтобы отдых был испорчен ваш и впечатление от Турции смазано. Потому что мне очень нравится эта страна. Вот я люблю ее, и у меня здесь много друзей, много партнеров много э, всего хорошего здесь происходит и я с радостью об этом делюсь есть плохое конечно есть я об этом не хочу говорить но не потому что просто ну как э, что сказать про парня который там сиганул not э, разбился насмерть в анталии с э, с обрыва. ну друзья здесь в анталии в Алане, здесь шикарно и вот э, так себя вести и э, по наплевательски относиться к своей жизни поэтому ну, э, если у вас есть желание что-то обсудить подписывайтесь в мою группу в телеграм-канале обсуждаем все новости делимся информацией. не секрет что сейчас в средствах массовой информации мне выдаются неправдивые новости мягко говоря а хочется чтобы вы обладали информацией правдивые поэтому э, у нас в группе люди из разных городов из разных стран и мы делимся своим собственным э, опытом мнением ну, вот нет там бабка сказала а вот блин, сегодня вот у нас в казахстане то то то то мы раз обсудили и синергия вместе мы достигнем больше чем каждый по отдельности поэтому друзья подписывайтесь в группу в телеграме ссылка в описании к этому видео и я уверен что вы сможете больше ориентироваться в том что у нас здесь происходит так буду потихоньку заканчивать буду сейчас нырять WhatsApp. А про группу твоего сапи турдом вот проходи ну а еще пока там у нас надо посмотреть или уже сказать уже да ну давай иди сюда да, давай ну ничего мы это нормально мы сейчас вообще нырять будем да ну вот это освобождай и присаживайся а я пока отвечу на вопрос так Всем добрый, интересно, ваше мнение. Если о переезде, то в Алании или Вантале пенсионеры. Виктория, рекомендую, если у пенсионеры, в Аланию. Здесь выбор больше, цены меньше. И возле, возле моря можно взять и комфортно жить. пообщаясь с вами в личке, поэтому пишите, отвечу. Отвечу, кстати, каждому: гарантирую каждому отвечу, кто мне будет писать: назар. Давыдов, собачка, Вся информация. Как со мной связаться по WhatsApp, тоже есть, телеграме тоже есть. Обязательно отвечу. Спасибо виктория за вопрос. Назар, тебе спасибо за труд в это нелегкое время. Спасибо мне, спасибо. Я думаю, что обращаясь к вам мне вы тоже э, сможем получить ответы. Так, Татьяна Гришко, Назар, спасибо за правдивую информацию о Турции. Хорошего дня за страховки. Отдельное спасибо. Виктория Мазниченко тоже спасибо. Друзья, огромное спасибо за то, что вы цените то что я делаю потому что действительно вот ради чего я делаю ради там громадного бабла нет ради того чтобы вот, э, помочь друзьям кирюха привет давай в эфире поздороваемся а там... все нормально а тебя тут нету так ну короче вот сейчас мы немножечко развернем чтобы тебя тоже было видно а, привет instagram а, кирилл расскажи пожалуйста что ты придумал в ватсапе сделать Возникла идея создать группу, даже две группы в WhatsApp, а может быть и несколько больше. То есть пока вот на данном этапе разрабатываем следующая группа по путешествиям. Какие есть группы? Ну давай с нас по порядку. Не, нет, давай да, только коротко. По, э, про путешествия ага. это путешествие Алания и окрестности От паши до Мановгата. вот кто-то там знает какие-то хорошие интересные места чтобы туда высылать э, локации в Яндекс-картах в Google-картах полезное там, дело какие-то ну, не сильно загромождая э, эфир но тем не менее вот и э, как бы объединяться чтобы ну то есть наверняка там кто-то один не решается поехать какое-то путешествие а скучно если... там обухать ну, ну, ну, да. честно говоря да. ну, вот. а объединившись люди могут как-то и э, армении веселее и, и это транспорт делать. может у кого-то машины тогда может у кого-то велосипед шутки там куда-то куда-то еще -то, в общем то как-то скинуться все дешевле интереснее и как когда знаешь место светлая мысль вот и вот такую группу планируется создать вот Собственно говоря, как, как это все произойдет, Назар об этом тогда сообщит. Вот и еще еще группа, которая планирует созданию, это о товарах народного турецкого потребления, которые продаются здесь в магазинах, потому что мы часто ходим мимо ходим мимо прилавков здесь и не знаем, что, например, как какие прекрасные товары, на которые написано не русскими. Кстати, буквами. нам надо переснять видео про магазины. Ждите скоро, мы сделаем обзор с крелом видео про магазины. Все, я уже сделал анонс, так что ты не сидишь будем делать обзор по вашим же просьбам. Мы один уже сделали, но у нас там не записался звук. Вот я об этом торжественно. Ну, можно заявляю. без звука, а звук. <свят> наговорим <свят> что-нибудь. <чё> <свят> да. Так, а, я, я, я немножечко прерву. Оказывается, у нас тут э, активность не падает. У нас э, продолжают идти вопросы. А это святое дело. Так, э, какая температура воды сейчас в море? Около 23. Э, э, Дмитрий спрашивает, Назар, в видео друзья многие меня спрашивают действительно почему вот в мерсине такая дешевая недвижимость многие там начинают покупать почему там они здесь Друзья, вполне объяснимо просто мерсин имеет свою тоже специфику это только название то что один город мерсин, а на самом деле это длиннющая цепочка сел где продаются дома участки квартиры и они зачастую более предназначен такого для летнего отдыха вот зимой там реально скучновато вот. плюс есть определенные места где спадает вода с гор ну, там, там проходит и собирается достаточно много там тины всякое там э, грязи Я, э, во многих местах есть э, бе берег моря где достаточно грязновато скажем так не везде но есть есть свои нюансы но зато э, ценная недвижимость реально ниже имейте ввиду э, если вас интересует действительно тогда съезжу как-нибудь в и сниму обзоры потому что есть у меня там и э, партнеры и клиенты которые там приобретали недвижимость вот, э, не хочу сказать, что там э, им не понравилось, для их э, задач подошло, но есть другие э, клиенты, которые тоже хотели э, там приобрести недвижимость, ездили, посмотрели, им не понравилось. Короче говоря, чтобы у вас был выбор, думаю, действительно стоит. Ну, до куча стоит добавить, что отсутствие аэропорта в Мерсине и, и ближайший аэропорт в городе отдана по-моему, если я не ошибаюсь, вот. Но а, туда нет прямых рейсов во всяком случае из России. Ну, вот тоже вопрос... Стоит ли туда? О, кстати, нас поправили, поправили. Оказывается, 28 градусов вода в море. Вода теплая, да. да. Я не знаю, с перепугу что-то. <свят> я, я купался. <свят> и... Не очень поверил. <свят> да, ну, ну, ладно. <свят> Знаешь, что говорит? Нет, обычно у меня с собой, честно говоря, термометр есть, который я опускаю в воду и на солнце, и потом говорю. Сейчас я просто несколько вот не успел это сделать. Так, быстренько еще вопрос, пока мне не сел ноут Назар ныряю уже скорее, как хочется получить удовольствие от моря. Кирилл, привет, хорошая задумка в WhatsApp. Света Славьева, большой привет, спасибо большое. Ира Терещенко, добрый день, привет из Украины. Не могли бы вы рассказать о цене медицинской страховки при покупке квартиры и вид на жительство? Все это рассказывал. У меня есть отдельное видео, если не нашли, то скажите, я вам скину отдельно персональную ссылочку. Филат Огородников, много, не знаешь, где купить? Ну, например, гаечные ключи, запчасти просто вот у меня ноутбук сел все ваши э, комментарии не могу читать но сейчас э, исправно нырну как обещал так. сейчас, сейчас остаешься за я как обещал нырять буду нырять а ты меня тогда сними, пожалуйста чтобы вы видели куда я там ныряю что я делаю ну, вот. сейчас, сейчас я на другую сторону для начала переверну так Инстаграм, простите вас вынужден выключить, потому что иначе вы не сохранитесь. Да. Ну, вот. да, Можете досмотреть. Будет 18+. Плюс. Да, да, Можете досмотреть в Ютубе. Так, все. Инстаграм, пока. А Ютуб нет. Ютубу сейчас я все покажу, расскажу. Пока просто посмотрите на красивый вид просто а, часами казалось бы, но я так сейчас, сейчас так все опубликовывает так все открыто нам приходит рыбка нравится будешь Я, да, так подожди надо же мне взять получается тогда так, сам телефон или так, смотри, все... Вот, это вот, так. вот все мы в эфире продолжаем так да, так так перехватывай. Да, да перехватывай сейчас покажу рыбака сам тоже... сейчас буду купаться а пойдем покажем сейчас все покажем да, будешь как блогер. Я ныряю. Так, давай, как-то тебя уходящего. Образили, или давай, давай вот так. Вот. Тут... Обещал в конце. Так, чтобы тебя издалека. И... А потом ты знаешь, как выключать. Нет, не знаю. Я буду снимать, как ты будешь плыть. Туда. Отличная водичка, просто лара. Сейчас я буду спускаться, поднимаю. Вода отличная. Так, все, заканчиваем трансляцию, давай нажимай. Сюда вот. Окей, окей.